Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – внутренняя эстетика. Все люди вокруг стремятся к внешнему совершенству. Их интересует лишь внешняя эстетика. Обратите внимание, что каждый человек хочет прекрасно выглядеть, прекрасно выглядеть, видя себя в зеркале, прекрасно выглядеть, находясь в обществе, под пристальным взглядом окружающих друзей, близких, родственников, соседей. Мы хотим иметь... Красивые дома, квартиры, богатое внутреннее убранство, красивые дорогие вещи. Обязательно дорогие украшения, часы, новые модели мобильных телефонов компьютеров. Красивые автомобили безупречным салоном. Мы очень много уделяем времени своей внешней красоте, находясь в зеркало или в красоты. Стараемся красиво говорить, красиво улыбаться, следим за своими жестами мимика лица. По всему. В любых проявлениях хотим выглядеть идеально, чтобы нам восхищались, нам улыбались, нам завидовали, на нас равнялись. И одновременно мы забываем полностью о внутреннем мире, о внутренней красоте и о том, что внутреннее убранство нашего мира гораздо важнее мира внешнего, чистота мыслей. Слов, чистота поступков, чистота мировоззрения, любовь к Богу, любовь к людям, к миру, к природе, к животному миру, к самому себе. Это нас меньше всего волнует. Человек больше всего интересует и заботит лишь то, что можно купить за деньги, что можно пощупать, одеть, сохранить, поставить на видное место для гостей, чем можно похвастать, в чем или с чем можно выйти в город. Появиться в обществе, чтобы о вас говорили, писали, о вас думали, завидовали, вами восхищались. Это все, что нам нужно. Это говорит о том, что у нас абсолютно отсутствует духовный мир. Мы внутри слабы. Мы живем лишь для этикетки, для лейбла. Нас интересуют ценники. Мы думаем лишь о счетах в банке. Мы думаем о том, у кого какой дорогой автомобиль. Кто сколько зарабатывает. Но никто никогда не думает о том, как человек устроен внутри, чем он живет, какие у него мысли, какие у него желания, любит ли он себя, любит ли он людей, как он относится к природу, к животному миру, какое у него мировоззрение, какие у него взгляды на жизнь. Это совершенно никого не интересует, мы гонимся лишь за материально. На самом деле. Богатством является внутреннее то, что не купить за деньги. Это так называемая, разбала... так называемая разбалансировка. Мы заботимся лишь о мире внешнем, забывая о внутреннем. Происходит дисбаланс, который приводит к тому, что мы настолько увлекаемся внешним миром, что забываем обо всем, что должно наполнять нас внутри. Человек не думает о собственном здоровье, он видел разгольный образ жизни его внутренние органы превращается в труху. С годами он начинает понимать, что вел не тот образ жизни, но время ушло. Его духовность на нуле. Он ничего не познал, он ничего не приобрел в этой жизни, кроме счета в банке, гаража, квартиры, дачи, каких-то денег, украшений, какого-то жилья, которое он передает по наследству. И перед смертью, лишь перед смертью, человек понимает, что он не достиг того, чего хотел достичь. В материальном мире, может быть, что-то он и получил. Но чего он достиг внутренне? Чего он достиг духовно? Что он познал? Что он дал людям? Чем он был полезен в миру? Чем он запомнился в хорошем смысле слова? Где его добрые дела? Ради чего он жил? Ради чего он дышал? Ради бумажек, на которых нарисован доллар? Ради банкнот? Ради золота, ради славы, ради дорогих автомобилей, ради праздной жизни. В этом смысл жизни. Неужели действительно вам наплевать, что у каждого внутри из нас? Что у вас внутри, вам тоже на это наплевать? Подумайте, с чем вы живете внутри, какую ношу вы несете. У вас там пустота или у вас богатый мир, который интересен, не только вам и людям, но мы слепцы. Нас интересует лишь оболочка, нас интересует лишь этикетка, фантик. Нам важно, у кого сколько денег, кто сколько зарабатывает, кто с кем спит, кто сколько тратит, кто сколько отложил, у кого какое жилье, у кого какой статус, кто кем, где работает, у кого какие связи, у кого какие возможности. Мы практически не занимаемся спортом. Мы редко бываем на природе. Мы мало читаем. Мы очень редко действительно разговариваем с Господом. Мы не слышим себя, не слышим других. Мы гонимся лишь за этикетками, за ценниками, лишь за тем, что можно опять же пощупать и чем можно похвастать. И это нас разрушает. За дня в день, все больше и больше, человек начинает осознавать, что чего-то не хватает, вроде бы и чаша полна, вроде бы и жизнь сыта, но чего-то нет, что-то уходит. Это внутренняя пустота вакуум, который человека внутри, как в космосе, просто ломает. И с годами придет состояние ступления, полной пустоты и внутреннего нищенства, когда человек поймет, что время ушло без следа это не вернуть. Все, что ему остается, это похвастать какими-то движимыми или недвижимым каким-то имуществом. Это все, на что он был способен за всю свою жизнь. Ничего не сделал для общества, никак не уковечил укав... свое имя, в своем времени сделав что-то полезное для мира, для людей. И это и трагедия. Обратите внимание на то, как вы живете на то, как вы взаимодействуете с людьми, на то, как вы чувствуете этот мир, как вы живете, чем вы живете. Загляните внутрь себя и внутрь каждого человека. Попытайтесь понять, разобраться, прочувствовать. Старайтесь вести такое брожение, чтобы вы обращали внимание и следили не только лишь за внутренним, не только лишь за внешним миром, но и за внутренним. Обязательно будьте, обязательно занимайтесь эстетикой и внутренней, и внешней, Будьте внимательны к себе, внутри и снаружи. Никогда не оставляйте какую-то из этих сторон вашей жизни без присмотра. Если вы так внимательно следите за своим внешним видом и за картинкой снаружи, то обязательно развивайтесь духовно. В мире много духовной пищи, в мире много возможностей духовного роста, человеческого роста. Помните, вы должны жить не только лишь ради себя, не только лишь ради ваших детей, близких и родственников, ради людей вообще, ради мира, вообще, ради природы, ради вашей веры. Просто ради жизни. И так вы должны жить, чтобы вы были полезны, чтобы вы были заметны, чтобы вы радовали, восхищали людей в хорошем смысле слова, без зависти, без злости, без ревности. Чтобы вам не просто завидовали, чтобы на вас равнялись, чтобы вас помнили при жизни после ее добрыми делами, хорошими мыслями, красивыми словами, добрыми жестами. Берегите свой внутренний внешний мир. не забывайте, что это единое целое. То, что у вас внутри, гораздо важнее того, что у вас снаружи. Не стоит забывать ни об одной, ни о другой стороне этой жизни. Держите в балансе и в чистоте убранство той и другой стороны вашей жизни. Следите за собой и снаружи